Привет! У нас сегодня с вами техническое видео. Я вам покажу по шагам, как добавить в ваш рекламный личный рекламный кабинет таргетолога. Расскажу, почему такой функции может у вас не быть в реалиях июля месяца 2021 года и покажу, каким образом вы можете дать права доступа в ваш бизнес-менеджер. Для кого это нужно? Если вы хотите добавить каких-то сотрудников, таргетолога или, в принципе, специалиста, который даст вам какие-то рекомендации, то есть такая функция. Не нужно давать никакие свои пароли доступа, чтобы какие-то лишние люди заходили на ваш Facebook. это... Нарушение правил Фейсбука. Фейсбук все предусмотрел, и можно дать определенные роли или доступы для того, чтобы люди смогли зайти и получить доступ к вашим бизнес-менеджерам или личным рекламным кабинетам. Если вам это видео может быть полезно, то смотрите его до конца. А мы начинаем с вами. Так как же дать доступ uh, в ваш бизнес менеджер или в ваш рекламный uh, аккаунт, ваш личный рекламный аккаунт, uh, доступ к таргетологу или какому-то другому uh, человеку? Uh, я вам покажу из Фейсбука, как туда перейти. Итак. Uh, мы на своем находимся личном профиле в Фейсбуке. У кого-то здесь слева, у меня, видите, здесь слева показывается ADS-менеджер. У кого-то, может быть, это по вот здесь открываться. У каждого свой интерфейс, по все, у всех по-разному, а в целом... Где-то, может быть, у кого-то здесь надо еще нажать, да, откроется дальше больше. Но вот этот вы можете найти «Адрес менеджер», и мы туда переходим. Скорее всего, вас сразу же перекинет на главную страницу. Для того, чтобы попасть в настройки, мы открываем вот эти три полосочки – и переходим в настройки рекламных аккаунтов. И вот смотрите, у меня еще старый интерфейс личного рекламного кабинета. И поэтому вот здесь вот в настройках у меня есть опция роли для рекламного аккаунта. Как добавить здесь человека? вы хотите добавить человека в ваш рекламный аккаунт, то этот человек должен быть в друзьях у вас э, на Фейсбуке. То есть первым делом вы добавляете этого человека в друзья на Фейсбуке. И далее, вы нажимая здесь кнопочку «Добавить людей», вы указываете, видите, он здесь прописывает «Укажите друга». То есть это должен быть ваш друг. Вы прописываете имя, фамилию. Я сейчас не буду, понятное дело, никого добавлять. И вы прописываете. Здесь вот есть три роли, которые вы можете дать. Администратор, рекламодатель или аналитик. Администратор будет иметь точно такие же права, как у вас. Напоминаю, что администратором вы добавляете только тех людей, кому вы полностью доверяете, потому что в целом администратор вас может удалить с Facebook-страницы, следовательно, из вашего, так сказать, бизнеса. Рекламодатели смогут только запускать рекламу, аналитики, они могут просто смотреть, что в рекламном кабинете происходит, в целом они там никаких правок вносить не могут. По большому счету вы выбираете, какая вам роль нужна, и добавляете. Здесь выбираете, нажимаете кнопочку «Подтвердить». Человеку придет уведомление на Фейсбуке, что, вас, что его добавили в рекламный кабинет, он должен будет это подтвердить, и у него появится доступ. Но я вам что скажу, что... Я точно знаю, что Facebook сейчас выкатывает обновления, по которым в личных рекламных кабинетах нет этой опции. Что это значит? Что в личном рекламном кабинете вы не сможете никого добавить. То есть вы не сможете иметь таргетолога, так сказать, да, если вы не хотите сами разбираться в рекламе. Вы не сможете иметь таргетолога в личных своих аккаунтах. С одной стороны, это правильно с другой стороны, конечно, если вам нужна помощь, и вы чувствуете себя неуверенно, то это плохо. Но вы можете не бояться, вы не можете не думать, что у вас что-то там неправильно, да, то есть в целом это новое такое обновление. Вот здесь есть такая кнопочка «Удалить пользователя». да. То есть как бы вот у меня есть у нас с мужем одинаковые админские права на мою Facebook-страницу. По большому счету у него точно так же есть кнопочка «Удалить пользователя». да. Это то, о чем я вам говорю, что администраторы оба могут удалить кого угодно. Поэтому админские права на Facebook-страницу даем только тем, кому доверяем. Далее покажу, как дать доступ в «Бизнес-менеджер». Итак, мы сейчас находимся в «Бизнес-менеджере», и здесь права выдаются немного иначе. Мы заходим на эти три полосочки и нажимаем «Настройки компании. И вот здесь выдаются права доступа. С левой стороны у нас панель управления и вам нужны люди или партнеры. В чем разница между людьми и партнеры? Люди – это имеют прямой доступ, ваш рекламный э, бизнес-менеджер, а партнеры имеют косвенный. То есть в целом рекомендуется с таргетологами э, работать через партнерку. Вот когда вы слышите выражение «через партнерку», это вот здесь, через партнеры. Но э, определенные действия невозможно сделать через партнерку. То есть, например, подтверждение домена – я думаю, что те, кто работают таргетологами, они примерно понимают, о чем я говорю, да. То есть оно через партнерку невозможно. Там нужны админские права в бизнес-менеджер. Но в целом, как бы, это здесь добавляется. Мы выбираем люди, и мы... Я сейчас просто покажу на своем старом аккаунте, да. То есть я не хочу никого добавлять заново. То есть вы выбираете email, нажимаете кнопочку «Добавить». Вам нужен просто имейл человека, который вы хотите добавить. И здесь вас выкидывает uh, еще раз окно. Мы еще раз uh, дублируем все имейл. и он вам дает на выбор доступ или сотрудника или доступ администратора. И вы здесь выдает вы нажимаете кнопочку тумблер администратор и нажимаете далее и он вам предлагает дать доступ к определенным функциям вашего бизнес-менеджера. То есть это может быть бизнес-страница, вы выбираете с левой стороны бизнес страницу, ставите галочку, здесь выбираете управление страницей, то есть высшие э, доступы. То есть в зависимости от того, какие вы хотите дать функции э, и ну, на что вы здесь можете выбрать. То есть если мы говорим про какие-то админские права, то понятное дело, что нужно дать на рекламные аккаунты, да, и на пиксели, и на все остальное. То есть рекламные аккаунты, вы ставите галочку, вы даете э, доступ. Вы берете пиксели, э, ставите галочку – даете доступ, и аккаунты Инстаграм, вы тоже ставите галочку и даете э, доступ, да, и э, нажимаете кнопочку «Пригласить», и этому человеку на email придет уведомление, я, понятное дело, сейчас нажимать не буду, этому человеку новым имейл придет уведомление о том, что ему, его пригласили стать частью чего-то бизнес-менеджера. И это тоже для того, чтобы получить этот доступ, человек должен это подтвердить. То есть он подтверждает, попадает ваш бизнес-менеджер. А какая функция такая, да, которая странная очень, даже если вы создаете, себе сами, бизнес-менеджер, вы являетесь там единственным администратором, что очень небезопасно, да, но вы сами тоже, точно так же, должны себе выдать права доступа вот этих вот всех функций, то есть рекламный аккаунт, Инстаграм-профиль, бизнес-страницы, пиксели, то есть вы сами всегда себе должны давать эти доступы, не забывать об этом, да, тогда вы сможете этим полностью управлять. Вот так вот мы передаем права, для бизнес-менеджера или в рекламном кабин... для рекламного кабинета а, в Фейсбуке. Напоминаю еще раз, что давать просто пароль от вашего аккаунта а, вашим там, не знаю, специалистам, с которыми вы хотите работать, это полное нарушение. Так нельзя делать. Это очень а, чревато всякими разными блокировками. Поэтому Помним об этом и так не делаем, а используем данную инструкцию. Я надеюсь, это видео вам было очень полезно. Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет очень приятно. И мы увидимся с вами в наших новых видео. Всего доброго и до скорых встреч!